Слово ничего себе. Каким образом они его использовали? Человек заходил, и когда человек заходил и э, стоял, то человек, который... Э,